Хай, ребята, вы на канале Magic Family, меня зовут Аня, и если вы знаете, если вы смотрели последние ролики недавно, мы спасли ослика, и сегодня мы будем пытаться что-то сделать с его копытами. Вы красивый! Он лапки, говорит, вообще не хочет давать. Ну, так же лучше будет для тебя. Да, привет! Привет! Да. Сегодня у нас, к сожалению, пасмурная погода, и мы сегодня должны позаботиться об ослике Моисеи. К нам приехала ветеринар по имени Аня, моя тезка. Для ослика тут все засыпаем песочком, чтобы он гулял по песку. Кто тут подглядывает? Зато как тебе будет хорошо? Маленький пришел проверять, что происходит. Он что, оказался кастрированный, Да. Как мы стрижем ногти, также им надо стричь копыта. А это вот белое, что виднеется там? Вот это? Нет, вот впереди. Вот это впереди. вот. Впереди. Это так копытный рог растет. Вот у него есть поверхностная рог. Именно рог. Есть? Внутренний. Ну да, внутренняя часть, которая защищает сосудики. Я ушла, попросила еще теплой воды. Это очень трудно, ребята, это очень страшно, то, что сделали с Моисеем, то, что с его копытами, прям вообще страшно смотреть, особенно, когда они их режет, прям О -о -о -о. вообще очень тяжело, он еще обрыкается, он не хочет лежать, мы еле его завалили, снимать в это время никто не мог, потому что все пытались завалить Моисея, чтобы он лежал, потому что ему нужно лежать, чтобы мы ему чтобы ветеринарому Аня чистила копыта, и это очень трудно. Это вообще практически невозможно смотреть на это. Я пошла обратно, потому что нужно помогать, поддерживать. Я ведь физически сделать этого не могу, но я должна быть рядом. А вот когда ты внутри вот там ковыряешь, это что получается? Почему там такая дырка? Это ну, Они это, расходятся, нет, это, как это, два это пальца, нормально, да? нормально, да. Это как М. единый палец. У него там вот так вот должны быть копыта, а здесь мягкие. Ага. Вот. Единый. Да-да-да. А... У него, получается, копыта, но уже по краям деформировалась. Получается, все равно же за раз все мы не сделаем, да? Ну, постепенно. Только постепенно. При таком зарастании. У него все равно нужно подождать пока то, что уже деформировано отрастет. А, то есть сначала отрезать, подождать, когда отрастет, да? Ну, сейчас и снова. отрезать до сосудиков, да. Обработать, чтобы воспаление снять. Подождать, пока он приходится, куда все это. Молодец, что терпит. Терпи, малыш. Хорошо. Это копыта уже прям получше стало, да? да. Ну, В случае, с точки игрушки, зрения да. врача. Победа над одним копытом. Это ты сейчас подпиливаешь их. Ага. пилочка. Пилочка. пилочка. Чуть осталось, чуть-чуть. Тихо, все. Передние вообще завернутые, прям. Знаешь, как полезно ее там по ногтям. Хорошо тебе стало, тебе полегче, полегче стало тебе. Ты красивый. Ну, ничего, все все впереди, малыш. Все еще впереди. Ой, вот так вот писают ослики. Красавец, молодец. Несколько часов выдержал. Несколько часов, молодец. Целых несколько часов выдержал, малыш. Да, зайки, да, да, да. Щеки тебе нравятся. Тебе щеки нравятся, когда чешут, да? Все будет хорошо. Да, все будет хорошо. Да. Тоже пошел? Ты со мной пошел? Покушать пошел. Привет.